Всем привет! Делал в Абсолют Банке для себя ипотеку под нежилое помещение. Оформили, купили, хороший сервис, все сделали быстро. Процентные ставки низкие, первоначальный износ под коммерческую недвижимость 30%. Заключили с Абсолют Банком договор, поэтому если кому-то потребуется ипотека под нежилые помещения, коммерческую недвижимость, звоните, пишите. Мы вам поможем.